Вот и время пришло Разбросали все камни Оглянулись вокруг Ничего не найти Посмотри за окном В нашем сказочном мире Лучик солнца уже Не сыскать на пути То ли душат законы То ли мозг перегружен То ли крыша слетела Ее не догнать То ли ты за окном Поутру чуть проснувшись Не увидел причины что надо вставать. Поднимайся с колен, Русь моя золотая, Поднимайся из пепла Единых побед, Тех побед, что забили Волю святую И пинают тебя Почти двадцать лет. Ты расправь свои крылья, Встряхни все чужое, Дай поджопник нехилый Тирану земли, напои всех водой Ключевой деревенской. И тогда все увидят единство Руси. Моя Россия сегодня плачет, Провожая Богу в путь. Ты, Володенька, уставший, не забудь, Вон заглянул. Сними свою Зарплату И раздай-ка все Долги И напутственные Речи Ты рабам Не говори Вон и кончилась Эпоха На пороге Новый век Мы помашем Дружно вове Мы помашем Ему вслед Пусть уйдет Сейчас плохое А останется Добро Узурпатором не место Возле дома Моего И мы с ужасом все убытки той поры Никогда Россия более Не страдала от тоски Что же делать, что же делать Нам с наследием таким Будем заново выстроить Ведь наш мир не победит Эпоха на пороге новый век Мы помашем дружного вове, мы помашем ему вслед Пусть уйдет сейчас плохое, а останется добро